Здравствуйте. Хочу поделиться своей ситуацией. Дело в том, что всю жизнь хотела быть артисткой, хотела танцевать. В танцы пришла уже в позднем возрасте, 18 лет. И как-то цепью случайных событий оказалась в классическом балете, совершенно этого не ожидая в театрах, в трупах, но всегда одно и то же. На сцене могут стоять тридцать человек, но меня будут тыкать пальцами и кричать, что я порчу всю картину, при этом продолжать со мной работать, приглашать на новые проекты и тому подобное. Все мои друзья и знакомые тоже балетные. Я не фанат балета, хочу уйти уже не первый год, но, увы, до сих пор все там же. Пыталась сменить профессию, не получается. Преподавание вообще не пошло, люди не ходят, у остальном тоже не получается. как мне быть? неужели я не отдала долги балету? Угу. Да, люди искусства, конечно, попадают в эти клещи, но все не так грустно. Все не так грустно. Да, балетные школы, балетные, балетный институт, вся эта структура, вся эта система, это жесткое образование, эгрегор очень жесткий. А, вы знаете, эгрегор, по сути, да, он такой же, как и ваш болитмейстер, который вас в училище обучал азам профессии. Он может быть грубым, злобным, матерящимся, совершенно неделикатным. Но он тот, кто дает вам то, чего никто, никто другой дать не может. Тот, кто беспокоится и любит вас сильно. просто это такая своеобразная любовь. к чему я это говорю? Когда человек искусства попадает в среду в эгрегориальную среду своей системы, и немножечко, естественно, знаком с теорией эгрегоров, он делает ошибочный вывод о том, что попав в подобную ситуацию, описанную вам, таким поведением эгрегориальной среды проявляется задолженность человека перед эгрегором. Так вот, я хочу сказать, что в вашей ситуации ситуация строго наоборот. Это эгрегор вам должен, но он ведет себя точно так же, как ваша преподавательница в мастерстве. Он хамит, он грубит, он всячески показывает вам, что вы чему ничтожное вообще ни на что не способны. И кто вас взял в училище, это, наверное, был косой, слепой, пьяный сторож, потому что нормальный преподаватель не мог этого сделать, просто категорически не мог. Рассказывая вам это, он таким образом затыкает в вас ярость и самомнение, которое заставит его заплатить по долгам. Когда ребенок со сколько там лет несчастные дети начинают мучиться в училищах, и все это время самое прекрасное репродуктивное время они вкладывают в профессию. И потом вся жизнь у них вокруг станка и вокруг профессии, это очень большое обложение, и люди его, как правило, не ценят. Они не ценят свой собственный вклад. Но как только человек начинает расправлять плечи и говорит, так минуточку, подобьем бабки, в смысле баланс подведем, что ты мне, что я тебе. Да? и выясняется, что дебет кредитом вообще не сходится, что с эгрегора еще получать, получать и получать, как минимум главными ролями да? и до пенсии, не говоря уж ни о чем другом, вот тогда начинается вот движение по карьере немножечко ином, в ином ключе. Это относится не только к балетному эгрегору и вообще к любому Эгрегору искусства. это относится к любому эгрегору, в которого вы бломили кучу своего времени, спортом ли вы занимаетесь, там, вот с такого вот возраста, танцами, искусством, еще чем-то. Да? То есть то, то, то, то институт, когда вы пришли к нему не после десятого класса, а начиная со второго, вы уже туда вкладывали свое время, это дорого, и вы имеете право требовать компенсации. А то, что он себя так ведет, так вот он, он потому себя так и ведет, чтобы вы даже в мыслях не держали подобную крамолу вслух выдавать. Так вы не вслух, вы не вслух. я, я тихо, но лично тебе, но матом. Давай. И вот этот вот контакт, вот это требование к нему, увидите отдачу, она будет другая. Когда человек умоляет себя сам, это моментально считывают все окружающие. То есть балетный эгрегор говорит, я тебя ценю, смотри, я тебя приглашаю, я тебя ценю, ты хороший профессионал. А вот люди окружающие оценивают вас по вашей самооценке. Поэтому такой диссонанс, поэтому такой диссонанс. уважайте себя, продемонстрируйте той же самой балетной системе о том, что вы очень высоко себя цените, дорого и качественно. Я вас уверяю, это свойство оттранслирует в каждую голову каждого вашего партнера. Увидите, что будет. Научитесь уважать себя и требуйте долги, не прощайте. Время это самое дорогое, что есть. А детское время это втройне дорого. Вот. Надеюсь, я вам дала хороший совет.